Всем привет! Вы на канале Как заработать в интернете. Сегодня на обзоре новый экран, называется BitHub. На этом экране можно зарабатывать множество криптовалют. Сначала мы зарабатываем коины, коины потом обмениваем на криптовалюты. И как вы видите, у меня сейчас работает автофоусет. Когда у вас есть энергия, у вас будет работать и и каждая получается 40 секунд вы будете зарабатывать по 200 коинов но для этого вам нужно 7 энергии где же эту энергию брать переходим от к примеру шортлинки это основной и самый большой заработок на этом кране здесь на данный момент 152 шортлинка и 1516 энергии здесь вот за каждый шортлинк нам дается 2650 коинов и плюс 14 энергии. Ну и так далее. Каждые шортлинки имеют свое вознаграждение. Где-то больше, где-то меньше. Выбирайте там, где больше, проходите и зарабатывайте сатоши. Также на этом экране есть ПТС рекламка. Здесь ее поменьше. 34 объявления на сумму 9361 coin и здесь вот посмотрели 20 секунд давайте сейчас посмотрим получаем 1250 коинов нажимаем визит но no. просматриваем рекламированный сайт вот таймер нужно просматривать в активном окне если вы перейдете на другую какую-то вкладку, то таймер остановится. Нужно именно просматривать в активном окне. За это нам данный экран, сайт, он платит сатошики. И здесь нам нужно разгадать капчу. Если вы не понимаете, как ее разгадывать, пользуйтесь переводчиком. Вот так вот выделяете. Вот у нас Google грузовик. Выберите грузовик. Выбираем здесь грузовик и нажимаем зеленую кнопочку вот и все коины мы заработали вот они. сумма увеличилась также здесь есть вкладочка депозит вы можете здесь сделать депозит и данный сайт кран использовать для заказа рекламы и рекламировать свои какие-нибудь проекты краны либо же что-то еще данный кран он немножко вот подупал было здесь 4 более 4 миллионов посещаемости далее он пошел вот вниз и немного вот катится вниз 1 миллион посещаемости на первом месте от Индонезия Россия Бразилия Беларусь Украина Есть еще вот фауцит здесь кран. Кран нам платит 1111 коинов и здесь без лимит. Здесь нам нужно разгадать антибота и капчу, что это переводится. Выскакивает рекламка, можно ее закрыть и сделать все по-новому. Вот, Hard что это такое? Это сердце. Сердце и разгадываем антибота. 3, 6, 2. 3, 6 и 2. И нажимаем получить свою награду Итак, мы заработали еще 1111 ковинат теперь давайте проверим на платежеспособность кстати и партнерская программа здесь 55 процентов идем в раздел вывести средства И здесь выбираем способ оплаты. Способ оплаты от Faucet Pay. Binance есть COINX какой-то. Выбираю Faucet Pay. Здесь я выбираю криптовалюту TRO. А вы можете на свое усмотрение. Здесь кстати нет лимита, можете один раз собрать и сразу вывести. Вот получается 6081 coin на сумму 0.014trx И здесь, там где wallet-адрес, вписываем свою электронную почту от криптокошелька FaucetPay Здесь разгадываем капчу и нажимаем Ага, я уже выводил, и здесь написано один раз в 24 часа я могу выводить ну давайте я вам покажу что я выводил уже сатоши вот битхамп я вот вывел сумму а вот эти вот троны я я смогу вывести получается через 23 часа вот такой друзья кран кому он интересен ссылочку я оставлю в описании Переходите, регистрируйтесь и зарабатывайте. Всем вам желаю больших заработков, всем хорошего дня и всем пока.